Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня я вам хочу показать вот такой вот небольшой свой заказ, который я сейчас получила. Это все у меня заказ для клиентов моих любимых. Вот такой вот средство для ежедневной интимной гигиены. Содержит молочную кислоту и гипоаллергена. Код данного средства 1640. Девушка заказала, она уже берет не первый раз, ей очень нравится. Поэтому рекомендую всем. Вот такую вот помаду мне заказали. Бальзамчик. Код 40764. Оттеночный бальзам для губ. Ну, вот такой вот его видно. Он светленький, розовый. Выставляла в чате вайбера акцию под, по данным увлажняющим канальным средством для лица. Вот мне заказали такие два средства. Один код 6480. И второй 6415 тут 6415 слоновая кость Я, к сожалению не помню сейчас вот такую вот парфюмерную водичку ни одна клиентка ее берет постоянно уже в течение года как она у нее заканчивается она ее опять заказывается но очень она ей нравится вот 3140 быстро давита классная водичка и также вот в чате вайбера выставляла акцию вот именно на биоси Идет средство для стирки у нас код 8003, эффективный экономичный гель для стирки любых тканей различных цветов, сохраняет цвет и мягкость одежды. Безопасно для людей и окружающей среды. Отлично отстирывает в холодной воде, которая рекомендована для стирки деликатных тканей. Полностью удаляется во время поласкивания. Растительный глицерин защищает кожу рук. Экстракт молочка хлопка обладает смягчающими защитными свойствами, оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, способствует увлажнению кожи, позволяет снизить реактивность кожи, повышает эффективность механизмов самозащиты во время ручной стирки. Экстрат крапивы предотвращает раздражение, увлажняет кожу, способствует регенерации кожи. Экстрат лаванды предотвращает воспаление кожи благодаря своему заживляющему и регенерирующему действиям, содержит безопасную поверхность, носноактивные вещества, которые сохраняют структуру ткани. Придает белью аромат свежести, мягкости и чистоту. Обеспечивает превосходный результат без использования кондиционера. Ну, такое вот классное средство. Объем 1 литр. Вот таких три средства мне заказали. Вот небольшой заказик у меня получился. Собранный весь в чате Вайбера. На 30 баллов. В течение двух дней. Создавайте чаты со своими знакомыми, близкими, родными. Показывайте им нашу продукцию. И люди будут охотно заказывать. При этом ваш ЛТО будет увеличиваться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.